Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Овнов на сентябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Начнем мы, как обычно, с Кельтского креста. Я выберу 10 карт для вас, мои дорогие. А потом посмотрим на любовь для тех, кто в паре, для тех, кто в одинок, одинок и в поиске. И обязательно посмотрим на финансы. Под колодой карта мира. Удивительно, я только что записала э, видео для близнецов, и у них тоже была эта карта под колодой. Э, ну, замечательная карта. Это карта старший аркан, последняя в череде старших арканов, говорящая о завершении какого-то цикла в вашей жизни, какой-то главы в вашей жизни. Кто-то закончил что-то, кто-то школу, институт, университет курсы повышения квалификации. А так как эта карта еще связана с путешествиями, совсем заграничным, то кто-то, может быть, закончил оформление документов, паспортов, виз, разрешения на выезд. Кто-то, может быть, эмигрирует за границу. Кто-то, может быть, ездит за границу в командировке или в какие-то дальние страны в командировке. Может быть, у вас отношения с человеком, который вот находится далеко от вас, на расстоянии. И, может быть, вам надо ездить друг к другу тоже может быть по этой карте давайте посмотрим как она проиграется с вашим и проиграется ли с вашим основным раскладом в центре креста у нас карта девятка мечей которую перекрывает карта колесницы в основе вашего креста четверка посохов в недавнем прошлом тройка посохов во главе вашего креста шестерка кубков, в ближайшем будущем восьмерка пентаклей. Для вас, мои дорогие, четверка кубков, в вашем окружении шестерка посохов, надежда и страхи, у нас семерка мечей, и чем все завершится, рыцарь, рыцарь, пентаклей. Ну, давайте начнем с малого креста, девятка мечей и карта колесницы. Девятка мечей – это наши, знаете, такой внутренние страхи. Это то, что, знаете, когда мы просыпаемся среди ночи, оно потом нам не дает заснуть. Вот эти мысли негативные, бессонница, крутится в голове постоянно одна какая-то вот такая мысль, что все будет не так, все будет плохо, какие-то страхи мы на себя напускаем, начинаем строить какие-то сценарии в голове такие страшные. Вот это все вот по этой карте. Но ее перекрывает карта колесницы, карта победы. И мне кажется, что вы победите... Победа над собой, в первую очередь, для вас. Победа вот над этой бессонницей, над, этими, над этим негативным мышлением. Ну, а еще, может быть, это уйдет само по себе, потому что у вас все разрешится каким-то. Может быть, вы не спали, у вас были какие-то судебные разбирательства, это вас будило среди ночи, вы переживали. Победа. Может быть, у вас на работе были какие-то проблемы. Опять карта колесницы говорит о повышении кого-то, даже, может быть, даже в должности, потому что человек на возвышении контроль, контроль над своей жизнью, контроль над ситуацией. Может быть, вы взяли контроль сами над ситуацией и перестали переживать, потому что эта карта перекрывает вот эту вот. Карта колесницы, старший аркан, представляет знак зодиака раков. Кто-то из раков для вас может быть очень важен. Либо вы вот, как бы, как я сказала, вас могли повысить, вы сами могли возвыситься, то есть возвыситься над собой даже, то, то есть добились чего-то. Это крепко держать вожжи в руках, то есть направлять свою жизнь, направлять свою ситуацию туда, куда вам надо. Может быть, у кого-то это связано с транспортными средствами, кто-то, может быть, купил новый или продал удачно или купил удачно новый автомобиль. Может быть, вы занимаетесь каким-то транспортным бизнесом, перевозками какими-то, или вам приходится часто ездить на авто автомобиле вот по этой карте. Еще карта хороша и для отношений, она говорит о том, что и вы, и ваш партнер, вы в одной упряжке, то есть вы хотите одного и того же от этих отношений. Часто бывает, что люди встречаются, и вроде бы у вас все хорошо, и взаимопонимание, любовь, все остальное, но, например, один человек хочет так и продолжать встречаться еще 10 лет, а другой человек в этих отношениях хочет развития этих отношений, хочет семьи, хочет детей, поэтому тут и может быть не стыковка, например, желаний, а вот по этой карте вы хотите одного и того же. А тема отношений у нас продолжается. Четверка посохов – замечательная карта. Это карта, во-первых, это карта стабильности. Период будет стабильный, никаких таких, знаете, перепадов. я вижу по картам для вас никаких перепадов, никаких взлетов и падений. Хотя карта колесницы достаточно такая возвышение, Но падений зато нет, это тоже хорошо. Четверка посохов – это карта семьи. Это может быть предложение руки и сердца, это подготовка к свадьбе, подготовка к обручению или подготовка к какому-то крупному торжеству, празднованию чего-то. Кто-то, может быть, решит съехаться совместно, если вы встречаетесь, может быть, вы решили пожить вместе перед тем, как развивать дальше ваши отношения, попробовать. Кто-то, может быть... Эта карта еще может быть новоселье, кто-то переезжает и вот празднует вот это вот большое новоселье. Что бы это ни было, это вот стабильность такая, семья, стабильность, может быть, какое-то вот большое празднование, приглашение большое количество друзей, народа, все очень и очень позитивно. А в недавнем прошлом тоже очень хорошая карта «Тройка посохов». Это карта расширения. Опять у вас идет тема расширения либо вашего бизнеса, либо ваших полномочий по работе или ответственности, которые вам дают, и, соответственно, повышение именно вот, э, вас как специалиста, может быть, или еще что-то. «Тройка посохов» — это говорит о том, когда мы активно вкладываемся во что-то, а потом получаем результаты. То есть вот-вот-вот-вот должны результаты подойти. В традиционной колоде у нас купец стоит на берегу реки и ждет свои корабли, которые он послал с товаром, и ждет их теперь с прибылью. Вот и вы ждете прибыль. Я вкладывался, я так работала хорошо на этом месте, я вкладывался так, и теперь пришло время вот мне получить эту новую должность, эту прибавку к зарплате. Хорошая эта карта тоже для отношений, это перевод ваших отношений на следующий уровень, а для кого-то это может быть расширение, то есть было вас двое, станет трое, то есть может быть рождение ребенка или беременность. И тема детей у нас продолжается. Шестерка кубков во главе вашего расклада. Кому-то на самом деле кто-то в ожидании, в ожидании прибавления в вашу, вашу семью, вашу пару. Шестерка кубков – это карта детей. Если дети уже есть, то они будут радовать вас, потому что карта очень такая добрая. Если их не, пока нет или они в зародыше, то вот-вот, значит, тема главная для вас – это «Ваши будущие дети». Еще эта карта говорит о прошлом, говорит о том, что кто-то из прошлого может объявиться в вашей жизни. Хотите вы того или нет. Кто бы это часто пишет, ой, не хочу своего бывшего. Это бывает бывшие по этой карте. Но карта такая, знаете, позитивная. Она говорит о том, что даже если человек, как бы ваши отношения не закончились, этот раз человек придет с миром. То есть придет и будет, может быть, извиняться, может быть, будет проситься назад, может быть, будет вспоминать только хорошее. А может быть, просто вы встретите человека, с которым вам будет просто приятная встреча, с которым вы давно не виделись, может быть, восстановите отношения, может быть, когда-то учились в университете, в школе, там, я не знаю, дружили где-то во дворе или еще что-то. Вот такая вот воссоединение может быть приятное по да, этой карте. Ну а ближайшее будущее, восьмерка и замечательная финансовая карта. Карта, знаете, такая мастера своего дела. Ч, кем бы вы ни работали, чем бы вы ни занимались, но вы мастер вот в своей среде. То есть вы, вас э, рекомендуют, к вам вот люди идут, заказы, может быть, даже какие-то. Часто даже, посмотрите, на этой карте нарисовано, что у нее очень много рук. То есть часто мне кажется, что когда я вижу эту карту, человек что-то делает своими руками. Может быть, вы, если вы женщина, вы шьете, может быть. Вот так вы зарабатываете деньги. Или вы массажист, или вы косметолог. Для мужчин, может быть, вы там, я не знаю, сантехник, или вы там делаете что-то из дерева какие-то, или еще что-то. Или, да и в офисе можно, там мы тоже руками на компьютере работаем, и головой тоже. То есть, неважно где, но вы специалист в своей области. Причем вот эти вот ваши Ваши специалисты в этой области, ваша работа, она уже хорошо оплачивается. Восьмерка пентаклей это хорошая материальная карта, это хорошая прогрессия, потому что после восьмерки у нас идет девятка, десятка и туз. То есть есть еще куда двигаться, к чему стремиться, но уже сейчас комфортно, уже сейчас хорошо, уже сейчас хорошие доходы. Для вас, мои дорогие, четверка кубков, карта такая, знаете, что-то заскучал я, заскучал я или не знаю, чего, чем себя занять, и, может быть, на работе заскучали, а, может быть, в отношениях вы заскучали, что-то вот как-то, чего-то чего не хватает, а чего не хватает, вам будет, будут вам... Предложения какие-то у этой карты еще называется «Карта потерянных возможностей» или «Утерянных возможностей». То есть будут вас звать, звать, если вы просто заскучали, вам скучно, то так вас будут приглашать там куда-то развлекаться, вы, может быть, будете отказываться, не отказывайтесь. Если на работе заскучали, так вам может, может быть, вы случайно услышите, что есть где-то какая-то вакансия, и не, но не станете ничего для этого делать. Или вам кто-то будет что-то предлагать, а вы будете отказываться. Если в отношениях вы как бы заскучали, может быть, вас кто-то на свидание будет звать, опять вы не идете. Не, не потеряйте свою возможность. Вот это вот предложение, которое может прийти к вам, это лично для вас, ваше эго, вот эта позиция, оно может быть такое жизненно важным. Не упустите этот шанс. Вокруг вас шестерка посохов. Замечательная две шестерки у вас. Шестерка кубков, шестерка посохов. Карта колесницы тоже у вас такая, знаете, очень позитивная. И шестерка посохов, она очень созвучна с картой колесницы. Это тоже карта победы, достижения. Это вот именно повышение в должности. То есть признание вас, ваших достоинств каких-то, признание ваших достижений каких-то. Наконец-то вас признали. Может, вы какую-то грамоту получили. Может быть, вам какое-то письмо пришло от вашего начальника, или имейл какой-то от главы корпорации, за ваши заслуги, вот вам там премия какая-то, вот вам там повышение там, или еще что-то, ну, такое, что вот прям, знаете, массажирует наше это эго, то есть приятно, приятно, вот такое вот, или вот ваши близкие вам скажут, что лучше вас нет, прям, понимаете, вы самое хорошее, самый хороший, хороший папа, хорошая мама, что-то такое, что-то вот, э, что вас прям вас очень обрадует. Хорошая эта карта для всех тех, кто что-то публикует. Может быть, вы фрилансером работаете, или у вас, например, свой блогерством, у вас, может быть, свой канал, или еще что-то вы добились чего-то, какого-то вот э, признания, может быть, какого-то количества подписчиков, я не знаю, еще что-то. Вы... Но хорошая-хорошая карта такая. Если вас опубликовали статью вашу, может быть, книгу вашу, выпустили, что-то вот в этой области. Надежды, страхи, но это явно страхи, даже видно, это карта лисички, семерка мечей, карта вора, человека, который дел, сделал что-то позади, за вашей спиной, вот вы боитесь, что у вас что-то, кто-то что-то будет делать за вашей спиной, не любите вы вот этих вот, знаете, вот таких людей, как лисички, понимаете, которые что-то там, интриги какие-то организовывают за вашей спиной, ну и правильно, это стоит этого остерегаться, стоит этого бояться, не подпускайте близкого к себе таких людей. Иногда это невозможно. Это на работе могут быть какие-то коллеги. Могут быть какие-то вот сотрудники или где-то вокруг вас какие-то близкие люди, которые могут себя вести вот таким образом. А еще эта карта называется иногда «плохо продуманная операция», то есть плохо продуманный какой-то шаг вы сделали или ситуация какая-то, то есть хотели одного результата, а получите, не получите, то есть плохо продумали все, все возможности. Ну и ваша последняя карта, карта рыцарь Пентакли, то есть деньги, деньги идут. Вот рыцари это движение, лошадь всегда нарисована, движение. Вот у вас какой-то будет стабильный доход в этот период. То есть вот постоянно в одно и то же число, одна и та же сумма будет поступать на ваш счет. Понятно, у многих это зарплата, но вот это вот стабильность, доходы какие-то. И кого-то это человек, человек, рыцарь Пентакли, это молодой человек или молодая дама. Не достигшие 40 лет, возраста 40 лет, это люди элемента земли, девы, тельцы, козероги, люди ответственные, люди с таким, знаете, аналитическим умом, все продумывающие, все просчитывающие, педанты, иногда нудные могут быть из-за этого, вот этот. но надежные. На этого человека можно положиться, либо это человек, работающий с финансами, Ему любого знака, но работает с финансами, бухгалтер, может быть, какой-то молодой финансист, работник банка, может быть, даже ваш начальник, но молодой, все бывает в современном мире, или начальница молодая, но человек, который выплачивает вам, может быть, зарплату, ваши доходы от этого человека, или бизнес-партнер какой-то. Ну что ж, замечательный расклад получился. Давайте посмотрим про любовь. Итак, первые три карты у нас для тех, кто в паре. Восьмерка мечей. Ух ты но ну, это брак это серьезные отношения до давние, давние отношения и кто-то из вас все-таки вот это вот семерка те то что вы боитесь все-таки это происходит за вашей спиной семерка мечей это когда что-то человек делает за вашей спиной а вы чувствуете себя загнанным или загнанной в угол, почему-то может быть, некуда уйти, не хотите уходить, или, то есть, может быть, любите еще до, до сих пор человека, но понимаете, что надо как бы ситуацию разрешать, но вот как-то пока еще не видите выхода из этой ситуации. Вот так. Вы знаете, сразу, когда я вот, по семерке мечей, это не всегда только измена, потому что когда я говорю, что человек делает что-то за вашей спиной, иногда это бывает и финансовые какие-то, знаете, человек деньги тратит на что-то, то есть вы постоянно, у вас в семье постоянно нет денег, куда они деваются, то есть вы, человек на что-то тратит. Это может быть у человека проблема, может быть зависимость какая-то или... Я не знаю, что-то он не хочет вам говорить на что-то, вот как бы есть люди нечестные с точки зрения финансов, от вас прячут что-то, может быть. То есть, а вы, может быть, узнали, вот как бы переживаете из-за этого, ведь плохо жить с человеком, которому не доверяешь, не веришь. Так, для тех, кто одинок и в поиске. А вот вы долго уже не будете в одиноком таком положении и в поиске у вас сразу карта выпрыгнула аж четверка пентаклей карта именно стабильности карта предложения руки сердца карта обручение, может быть, подготовки к свадьбе, может быть, даже решите съехаться, вот такое вот все, все очень и очень позитивное. И вот вам, пожалуйста, Паш Кубков, кто-то вам пришлет или позвонит, или пришлет смс или еще что-то, это информация, это приглашение на, на свидание, этот человек, может быть, начнет говорить о своих чувствах по отношению к вам. Но я думаю, что вы не сразу как бы кинетесь на шею этому человеку, вы взвесите все за и против, как бы, но по четверке посохов это хороший стабильный союз может получиться. Так, а теперь давайте посмотрим про финансы для ОВНов. Ага, опять карта колесницы. Замечательно. Карта суда и справедливости. Тоже хорошо. Одни старшие арканы И карта умеренности. Вы посмотрите, одни старшие арканы. В первую очередь терпение. Умеренность, не слишком много, не тратьте. Суд и справедливость. Это может быть именно получение денег по суду. Победа идет. И тут, и тут победа. Карта колесницы. Кого-то могут назначить, опять-таки, именно на высокую должность. На повышением идет в вашей должности. Соответственно, и доходы. Все-таки мы смотрим на деньги, на финансы. Доходы ваши повышаются. Тут может быть суд и справедливость. Это может быть еще легализация. То есть подписание каких-то контрактов, заверения каких-то. Или вы можете получить деньги по суду, вы выиграли суд, может быть, какой-то, и вот это вот ваше терпение, оно как бы э, вознаградилось. Вот вы терпели долго, давно ждали, может быть, чего-то, и вот все случилось. Если у вас нету суда из вот этого именно юридического, это может быть просто карта вам, которая говорит, что заслужили. Это такая кармическая справедливость. Заслужил, давно работал, вкладывался, что-то делал для этого, и теперь вот заслужил вот эту вот победу. Замечательно. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь.